Всем доброго времени суток! Сегодня я буду шить удивительное по своей простоте и универсальное средство для массажа и самомассажа тела. Это мешочек с крупой для простукивания проблемных зон. две 3 минуты простукивания и на месте боли возникает тепло и расслабление, спадает физическое и эмоциональное напряжение. Досмотрите видео до конца и вы узнаете еще больше о пользе такого массажа. Итак, мне понадобится плотная ткань. Для этого я взяла старые джинсы и килограмм перловой крупы. Я вырезаю прямоугольник размером 14 на 40 сантиметров, плюс припуски на швы. Теперь я складываю прямоугольник напополам. И прошиваю на швейной машине узкую сторону и длинную. Вверх оставляю свободным. Теперь я мешочек выверну, срезав уголочки. И мне остается только наполнить его крупой. Я буду засыпать крупу из мирного стаканчика. А чтобы крупа не просыпалась, я воспользуюсь кулечком из бумаги. Вот так потряхивая мешочек. Крупа опускается на самое дно. Надо обязательно ее утрамбовать. Для этого я использую вот такую круглую палку. Просовываю в мешочек и хорошенько утрамбовываю. И продолжаю насыпать крупу дальше. В этот мешочек у меня ушло ровно 800 грамм перловой крупы. Вот я держу аккуратно руками, чтобы не просыпалась крупа. И теперь я плотно утрамбовав эту крупу вверх мешочка зашью на руках. Снимать как я зашиваю, не очень удобно, потому что крупа может высыпаться под таким сильным наклоном. Зашиваю аккуратно со временем. Крупа, конечно же, будет утрамбовываться. И для того, чтобы такая палочка, такой мешочек с зерном был всегда плотным, я его потом распущу вот с этой стороны, дополню еще перловкой и снова зашью. Прячу ниточку и мешочек с крупой для массажа готов. Посмотрите, он очень упругий, плотный, такой как надо. А теперь, как и обещала, я расскажу о пользе простукивания вот таким мешочком проблемных зон на теле. Какие проблемные зоны могут быть? Руки, ноги, спина, поясница. Простукивание таким мешочком помогает наладить кровообращение в мышцах и во внутренних органах, убрать основные причины напряжения, эмоциональный стресс, нехватку или переизбыток движения, расслабить нервную систему, вывести шлаки из организма, лишнюю воду и жир, и, конечно же, такой массаж улучшает внешний вид кожи. Я шью этот мешочек лично для себя, так как я постоянно делаю себе самомассаж рук и ног, а вот до спины мне дотягиваться очень тяжело, практически невозможно. Поэтому мне и необходимо такое замечательное приспособление. Тем более, что я узнала об этом массаже очень много полезной информации. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!